Всем здравствуйте, пошли мы с Шорохом погулять, да, Шорох, на прогулку его вывез. дорога вот у нас начинает протаивать, а снегу еще так много, все, айда, айда, чего-нибудь может увидим, хотел сначала на вороне, чтобы он меня к привыкал. А ворон у меня сегодня уже устал кататься. ждали пошли пешочком прогуляться, чтобы побегал сороку без двух дней, 9 месяцев. Ледишь уже и годик, как-то вот так вот, в общем снег тает, сегодня где-то плюс 4, четверг, по-моему, сегодня на субботу плюс 6, ну и там потом минусов как таковых уже нету, там небольшой минус, сюда один там минус 2, наверное, есть на несколько дней, дождики так что неделя две и снег сойдет будем фотоохотой заниматься на копытных В общем вот так вот тут гуляем. Нуха, вроде. Попытаемся еще с шорохом веревочку изучать, поводок, что это такое, у меня шейника ни разу не было одета, веревку вот второй раз попробовал, вчера в ограде, он там весь с ума не и, и сейчас одел. Всё? не так страшно, да, Шора? Не так страшно. Все, пошли. Ай да, айда, айда. Айда рядом. Ну, Всё, что сранится? Не хочет ни в какую мириться. Ай, дай, дай, да, пошли. Пошли, пошли, пошли, ай, Пошли. Пошли. Ну, видишь, не страшно, айда. Молодец, молодец. Айда, айда рядышком, майда все не пойдешь дальше домой не пойдешь тут тебя привязать пошли да пошли вот так вот в общем сходим с ума но ничего у нас еще месяц впереди с тобой до 4 апреля надо натренироваться Поедем, если все получится, на районную выводку. Че, устал? Пошли. Пошли, пошли, пошли, айда. Айда, домой идем. С 10 месяцев сказали. Вчера позвонили, нас пригласили. Так что, чтобы по рингу ходить, да? Как мы по рингу пойдем? Давай тренироваться будем. Пошли. Айда, айда, айда, пошли. Вот так вот в общем у нас обучение проходит. Сейчас чуть-чуть пройду, отпущу его, пусть побегает, чтобы не боялся. Все, пошли. Без ошейника-то. Доволен? Морда довольная, да? Шорохом гулять. Косуля у нас держится. Сегодня не до плюс шесть, наверное. Сейчас на вороне катался. Только приехал на вороне, решил шорохом прогуляться, пока время еще есть. По следам сибирской косули идем. Да? Устал что ли? Устал, морда. Устал. начесали где-то поди в кусту лежат ставится вроде под ветер подстраиваться ветер вот так вот дует Люды жизнедеятельности глухаря. Да, шорох? Значит, где-то здесь есть глухарь. Чё? Снова какашки, да? Снова какашки глухаря. Давай давай ищи. Вон в общем козлик стоит. Или козочка, не понять. На ветке фокусируется. На ну, метрах там, не знаю. 60, наверное, 70. Главное еще. А, вон еще. Ага, с рожками. Всегда встают так, чтобы их не видно было. Ну там два их, по-моему, или три даже с рогами-то. Так что вот так вот. Дверь есть. Наверное, почую. Побежал-побежал. С косулей он не сталкивался, по-моему. Ладно, хоть сбегает. Задавить но он никого не задает. Снег вообще, он водянистый. И он устанет быстрее, чем косуля. Он уже вроде возвращаться где-то а там он мелькает по березам. Сгонял зверя, а так-то мы шли просто вот за чагой. Возьмем и пойдем домой. Надо. Лечиться же. Да? Шорох? Что тут, что-то сыпится с дерева, да? И на коне еще надо съездить. еще знаю где. Только там просто так ее не достать. И мы. Но мы достанем. Но это в другой раз, пока вот эту себе возьмем, по карману распихаю.